Ядерная бомба, э, риторика о ядерной войне, все, что сейчас очень активно обсуждается. Э, насколько это реальный сценарий? Это герцог-мандарин, который сидит на шкафу и говорит, я сейчас сброшусь вниз, если вы мне не купите новую красивую рубашку. А графини Вишни делают вид, что они его успокаивают и снимают его. Не, не будет никакой бомбы, не будет никакого ядерного оружия, ему по-русски сказали. У него есть дети, у него есть внуки, половина его семьи живет уже за границей. Ближайшее окружение и дети всех этих олигархов, большая часть из них тоже живет в Европе, в Америке. В случае, если они сбросят хотя бы одну, хотя бы одну там, тактическую небольшую, их накроет всех медным тазом во всех странах мира просто единомоментно. Не будет этого, это однозначно. Но пугать, да, они иногда будут какие-то выбрасывать информацию через подконтрольных им спикеров, там, нагонять и так далее. Что это 21 век, это война 21 века, что решит удар только в каком-то одном месте. Но плюс нужно не забывать, что ветер ветров, она дует как в одну сторону, так и в другую сторону. Он как будет объяснять россиянам, что у него несколько регионов России заражены радиацией?